При образовании химической связи один электрон с 2s орбитали переходит на 2p орбиталь. Такое состояние атома углерода называется возбужденным и обозначается звездочкой вверху справа от химического знака углерода. Когда к атому углерода присоединяется 4 атома водорода, изменяется форма электронных орбиталей. 1s и 3p орбитали образуют 4 sp3 гибридных орбитали. В пространстве гибридные орбитали располагаются на максимальном удалении друг от друга, то есть под углом 109 градусов 28 минут. К гибридным орбиталям присоединяются атомы водорода.